Всем привет, с вами Дмитрий Урсул. В этом видео я хотел провести еще один эксперимент и сравнить а, различные эмуляции классического компрессора 1176. Вот так вот он выглядит в оригинале. Тут есть различные его версии. Самые такие популярные это от фирмы Universal Audio. Они достаточно дорогие. А, это так называемый транзисторный... Компрессор, который основан на работе транзисторов. И у него такой очень э, интересный, такой цепляющий звук хватки. Он отлично подходит для перкуссионных инструментов. В первую очередь для барабанов, там для каких-то щипковых инструментов. То есть он прям очень хорошо подчеркивает атаку. И при этом чуть-чуть такого добавляет драйва. Есть разные версии: есть черная, классическая, самая основная, есть э, э, такая серебряно-голубая версия. И различные производители плагинов естественно воссоздали этот классический прибор и сейчас мы их тоже сравним здесь у нас сегодня на эксперименте присутствует версия от waves здесь кстати сразу две версии как раз черная и вот эта серебряно-голубая а далее у нас есть такая версия от softube она немножко своеобразная то есть по интерфейсу не скажешь что это тот, тот самый плагин но по сути это и есть фэт компрессор в это и есть транзисторный а я уже здесь поставил примерные настройки, далее у нас здесь есть t тоже те же самые настройки постарался сделать, далее версия от Native Instruments VC76, тоже те же настройки и H3 версии от Slate Digital, тоже разные модели, черная, синяя и вот эта серебряно-голубая версия. Что ж, давайте сравним. Сравнить будем на примере рабочего барабана. У меня здесь есть вот такой барабанный мультитрек. И вот на примере рабочего особенно хорошо слышен эффект от этого компрессора. Давайте послушаем снейр чистый. Но он уже достаточно плотный уже явно обработанный мы видим что здесь уровень примерно одинаковый у всех ударов то есть может быть не самый показательный пример но часто используют э, этот компрессор не столько для выравнивания динамики как классический компрессор а для подчеркивания вот этой атаки то есть вот эти вот первичные моменты удара по барабану у нас могут быть подчеркнуты благодаря э, этому компрессору об особенностях настройки а так релиз я расскажу в отдельном видео также в базе знаний у вас это будет вы возможно уже либо смотрели это видео либо если не посмотрели обязательно посмотрите потому что здесь не совсем все так обычного этого компрессора скажем так как у любых других поэтому об этом я поговорил в другом видео уже рассказал поэтому обязательно посмотрите чтобы здесь не тратить время я уже об этом упоминать не буду итак вот я сделал такие настройки на плагине от waves давайте послушаем что стало То есть слышен такой более явно вот этот хвост от подструнника то есть он стал громче и при этом атака такая стала более пробивная ну думаю разницу слышно и давайте послушаем как с этими же настройками звучат остальные плагины смотрим фэт. пришлось вернуть ручку громкости так как это самое главное отличие я так уже сразу такой некий спойлер виду э, важное отличие всех этих э, компрессоров это в том что у них выходная громкость э, после работы компрессора она чуть-чуть разная, несмотря на похожие настройки но этот компрессор чуть выделяется поэтому здесь не получается прям один в один воссоздать те же настройки здесь чуть, -чуть другие используются входные и выходные значения но примерно, если вы вот смотреть здесь за пиковым значением, то я примерно стараюсь уровень минус 8 держать пиковый уровень. Здесь получилось чуть погромче. Так, посмотрим еще раз. Фэт. Так, уже некоторая разница слышна, послушаем этот вариант от теракс явно тише то есть можно добавлять громкость ориентируемся на пиковое значение далее у нас на этих инструмент и э, давайте сравним сейчас каждый из этих версий тоже достаточно тихие то есть нужно чуть разгонять выход посмотрим следующий вариант И еще один вариант. То есть атака и релиз у меня примерно везде одинаковые. Вход, выходной уровень я постарался сделать э, тоже одинаковым. Э, но входной уровень, несмотря на одинаковые значения. Uh, установлены порядка минус 27 децибел uh, но ну, за исключением суфтюб потому что у него чуть по-другому здесь как я говорил обозначенная шкала uh, у меня получается совершенно разная компрессия uh, давайте посмотрим на поведение стрелок в каждом из этих компрессоров давайте начнем с uh, waves с меня компрессии происходит аж до минус 5 децибел это такая достаточно сильная компрессия давайте посмотрим FET ну здесь компрессия по показателям явно меньше то есть порядка где-то двух двух с половиной децибел но при этом на звук кажется что звук такой более даже зажатый чем в случае с Waves давайте посмотрим T-Rex Здесь компрессия тоже еле-еле дотягивает до минус 2 децибел при тех же самых настройках и при той же выходной громкости. Здесь так и вовсе компрессии практически не происходит. И посмотрите, насколько медленно возвращается стрелка обратно. И еще раз посмотрим на слайд дигитал первый вариант черный то есть здесь несмотря на то что стоит быстрый релиз у нас вообще а, не возвращается стрелка еле-еле назад возвращается И вот это самая такая громкая и самая напористая версия. Тут, кстати, еще есть разные circuit типа разные схемотехники, то есть они чуть-чуть гармонически отличаются как я а, уже не раз упоминал все вот эти плагины они а, либо основаны на ламповых сатурациях либо на транзисторных в данном случае транзисторная сатурация и здесь используется эмуляция различных цепей то есть этих гармонических сатураций а, от транзисторов то есть первая цепь вторая они имеют просто чуть разный окрас именно а, частотный то есть помимо динамики помимо компрессии этот э, плагин еще добавляет такой некой сатурации в частотную э, характеристику нашего звука. Соответственно, уже разница на лицо. Э, то есть сразу видно, что они все по-разному работают. Wave самый такой агрессивный и быстрый. То есть у меня здесь стоит быстрый релиз. И вот этот хвост, он прям очень хорошо подчеркивается. То есть прям даже не столько слышно этот транзиент и щелчок рабочего барабана, сколько именно вот этот звук подструнника. То есть вот звук без обработки. То есть такой более плотный, более такой резкий панчевый звук. Теперь посмотрим в софтюп еще раз. Здесь еще больше вот этот подструник появляется, но при этом сам транзиент, атака такая более слабая. И таким образом у нас получается, что атака чуть-чуть съедается, несмотря на то, что у нас атака стоит достаточно медленная. То есть, по идее, она должна успевать проходить, но все равно не успевает. А релиз а, достаточно быстрый, и поэтому у нас подструник еще лучше слышен, но звук такой более задавленный. У TRX явно происходит меньше компрессии. Это видно и по стрелке, и слышно по звуку. Поэтому можно попробовать input раскачать. Сравним с версией от Waves. Что-то похожее, но от T-Rex даже еще больше вот этого звучания подструйника появляется при таких более агрессивных настройках. То есть все говорит о том, что T-Rex более медленный. То есть мы видно, и стрелка возвращается медленнее, и атака происходит медленнее. То есть таким образом у нас Waves такой самый быстрый и самый агрессивный из всех этих э, компрессоров. Прям видно, насколько быстро срабатывает компрессия и быстро отпускает. Давайте сравним с теми же настройками, с голубой версией. Тут такая же быстрая, только еще большая компрессия. То есть у нас в этой версии доходило до минус 5 компрессия. Здесь аж почти минус 7, минус 10. То есть еще большая компрессия возникает. Ну, э, голубая версия она такая более современная, более агрессивная. Блэки это такая более старая версия, классическая. А, и, соответственно, то же самое слайд дигитал, то есть очень медленные компрессоры. Свинцовая стрелкой еле-еле успевает вернуться в исходное положение, при том, что у нас стоит максимально быстрый релиз. То есть при, таком, при таких значениях получается более сглаженный мягкий звук но а, вы не получите нужной агрессии то есть конкретно касаем вот этих плагинов а, тут так как есть некоторые ограничения по возможностям конкретно этих эмуляций, тут конечно нужно выбирать а, то есть вот лучше в арсенале иметь несколько потому что а, они все а, разные по скорости несмотря на то что у нас а, положение ручек Относительно вот этих каких-то шкал, да, там от 1 до 7 у нас а, одинаковые, но в миллисекундном эквиваленте они абсолютно разные. То есть Waves более быстрый, а, в то время как эти все более медленные. Соответственно, на Waves можно накрутить более такой а, активный такой атакующий звук а, громкий, в то время как на остальных скорее такой более а, выровненный и такой какой-то усредненный получается звук но опять же это все нужно экспериментировать то есть нужно опять же подбирать все это под конкретный случай под конкретную ситуацию естественно э, когда речь заходит о компрессии не обязательно использовать только 1176 э, или ну какой-либо из эмуляторов этого компрессора можно использовать любой другой компрессор э, просто здесь я решил сравнить вот такие достаточно классические приборы и как вы видите разница достаточно очевидна. поэтому Поэкспериментируйте с теми, что у вас есть в доступе. Возможно, у вас в вашей коллекции есть какой-то из этих представленных плагинов. И попробуйте его в разных ситуациях. Не только с рабочим барабаном, а также с другими перкуссионными инструментами, с той же бочкой, с томами, например, или с гитарой, с щипковой. Но с гитарой, например, то же самое. Там тоже, наверное, если хочется подчеркнуть атаку то вы скорее предпочтете э, компрессор от Waves, потому что у него больше возможностей по атаке и релизу, то есть сделать более быстрый релиз и более быструю атаку. Вот, ну что ж, я думаю, что с этим понятно, такой получился эксперимент. А, попробуйте обязательно сами и смотрите следующее видео из рубрики эксперименты, в которых мы будем разбирать еще интересные такие же плагины, сделанные по а, каким-то старым аналоговым приборам. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул, успехов в творчестве, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!